Николай, я являюсь помидором вот в студии облики. Обсуждение сегодня уникальный семинар по интернет-маркетингу Антона Сколковского. Мне очень с все понравилось, очень много полезных собесов и обязательно. Подключу. Спасибо.